Вы пробовали когда-нибудь запекать рыбку, засыпав ее солью? Удивительно, но она получается очень нежной, не пересоленной и не пережаренной. Сочное филе буквально тает во рту, так что рекомендую. Вашему вниманию представлен очень простой способ, как приготовить городу в соли. Впрочем, таким же образом вы можете запекать и любую другую рыбку, которая окажется под рукой, не бойтесь такого большого количества соли, ведь рыба возьмет именно столько, сколько ей нужно. Перед подачей можно дополнить городу гарниром или соусом по вкусу. Засмотри Шинвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Первым делом вымойте, очистите и обсушите рыбку. 2. Вымойте лимон, натрите цедру и присыпьте ею рыбу, можно также сбрызнуть соком. 3. В глубокую мисочку всыпьте соль, добавьте немного воды, чтобы она стала влажной. 4. На противень положите лист пергамента, примерно треть соли выложите и распределите ровным слоем. Ставим лайк и подписываемся. 5. Выложите рыбу, укройте ее оставшейся солью со всех сторон, благодаря добавлению воды, соль не рассыпается, с ней удобно работать. 6. отправьте противень в разогретую до 190 градусов духовку запекайте рыбку минут 20 7 вот и все наша дорога готова аккуратно ножом нужно снять соляный панцирь 8 после чего отделите филе и подавайте рыбу к столу приятного аппетита подпишитесь на канал есть еще много вкусного необходимые ингредиенты Дорода – 2 штуки, лимон – 1 штука, соль – 1 килограмм, вода – 0,5 стакана, примерно, количество порций – 2-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Надеюсь на скорую встречу на канале.